Стих на Псалом восьмой. О, как величественное имя! Твое Господь по всей земле Простерлась слава твоя зрима В необозримой звездной мгле. В устах детей хвалой исполнен Тебе тот дивный хор звучал, Чтоб враг, услышав, стал безмолвен и злобный мститель замолчал, когда на небо я взираю, на дело рук твоих смотрю, то восхищенно замираю и удивленно говорю, что человек для всей вселенной, пылинка, атом, Ничего, но помнит Бог благословенный И посещает Он его. Пред родом ангелов небесных Он лишь немного умолен, И в свете дел твоих чудесных Тобою славой наделен. Его владыкой ты поставил, царем В делах его земных, И всех служить ему заставил, зверей, и птиц, и рыб морских, к тебе любовь сердца поднимет в единой пламенной хвале. О, как величественное имя твое Господь по всей земле! Аминь.